Перед нашим аэропортом стояли тоже вопросы о замене наших автоматизированных систем на более совершенные, более, так скажем, развитые. Вот. И, конечно, мы выбирали разные системы, рассматривали разные системы, общались с многими компаниями. Почему выбрали Кобру? Да, в 2015 году приезжаю здесь с город Санкт-Петербург, участвуя на вашем конференции. Мы почувствовали, что это модульная система, сама охватывает наши вопросы, которым требует автоматизации. Этапность внедрения выбора. Вот. Поэтому, наверное, мы остановились с на Кобру и один из немаловажных это русский язычность. У нас есть проблемы, конечно, иностранным языком, а русский язык для всех это же понятно.